Добрый день, друзья. Продолжаем вещание. И сейчас у нас, условно говоря, обратный отсчет, но в формате на самом деле, или на самом деле в формате обратного отсчета видеоконференция. Постараемся провести ее в течение 60 минут. И в нашей конференции член Президиума Академии геополитических проблем Раик Степанян и человек-ледокол Марк Суоркин. Раик Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, хотелось бы, конечно, Якова Иоще пригласить, но у него суббота, день встречи с внуками, он категорически не хочет, говорит, Кедми по субботам с внуками занимается, поэтому будем с вами втроем беседовать и побеседуем о том, что беспокоит всю нашу планету. У нас есть нарывы, твердые шанкры, череи в виде там всяких исламских государств, Украин и прочих Прибалтик. Вот хотелось бы обзорно, широко поговорить, чтобы понять смыслы и течение вот этих гольфстримы международное политические. А начать я прошу э, с темы вот сегодняшнего дня. Палата представителей Конгресса США запретила Дональду Трампу объявлять Ирану войну без согласования. Не знаю, кто из вас э, первый начнет наш разговор. Ну, старший. Э, видите ли, в чем дело. Я нечто подобное ожидал. После прилета ракеты из Евина на аэропорт Рияда, Саудовская Аравия была страшно запугана возможностью, будем э, говорить, атаки с двух сторон. Поэтому, на мой взгляд, они просто нажали на свое американское лобби для того, чтобы не допустить войны с Ираном. Потому что просто испугались за свою собственную школу. Вот другого объяснения у меня в этом плане нет. И причем вы обратите внимание на формулировку. Сама возможность войны не отрицается. Но момент должен быть согласован с Конгрессом. То есть, будем говорить, нефтяное лобби нажало на свои клавиши в Палате представителей. Вот так я думаю. Если я не прав, может быть, Райк меня поправит. Ну, в принципе, то же самое я могу сказать. Неуверенность американцев, что они могут победить Иран. Не уверены они. Это не Ирак, это не значит, Йемен, это не Ливия, где, в общем-то, во-первых, в Ираке они подкупили военную элиту. Ну и Ливия, естественно, армия не была способна отражать э, войска Франции, Англии и так далее. Поэтому здесь они поняли, что э, легкой прогулки там, или подкупа э, э, э, иранской военной элиты невозможно. Естественно, тогда и больших без больших потерь это, значит, э, победить невозможно. Да и победить. В принципе, они не уверены, что они победят. Здесь есть просто сильное израильское лобби, который хочет любым способом, любой ценой решить иранскую проблему, иранский вопрос. Почему? Потому что все остальные страны, противники Израиля, они уничтожены. Ирак, Ливия, Сирия, они уничтожены. Теперь остается только Иран. Вот. И они вот хотели Трампа подтолкнуть на это. Трамп как бы решил так мускулуми поиграть. Но он прикинул, что э, период при выборной кампании, такой легкой прогулки, нанесением нескольких ударов, как они сделали в Сирии, этим не ограничится. Если они нанесут удар, то получат ответ. Если со стороны Сирии они не получали ответ, да, то со стороны Ирана они точно получат. Тем более, что они сбили беспилотник американский. И они поняли, что иранцы настроены очень решительно и они никаких таких компромиссов не примут так, в, за, в, в ущерб значит, иранских интересов. Ну, как говорится, война так война. Поэтому здесь вот эта решительность Ирана и неспособность американцев проникнуть иранскую элиту, подкупить ее, как это они делали с другими странами, не могли внутри организовать цветную революцию, развалить. Вот они поняли, что да, с этим надо как-то тормозить, но это не значит правильно бы сказано, что это не значит, что они отказываются от нанесения удара. Просто Конгресс хочет быть в теме, то есть без нас не объявляй никакой войны, мы должны дать добро, а Трамп, может быть, это и хорошо. Вы знаете, гора с плеч вот вы знаете, американцы умеют воевать издали это и традиция у них, две атомные бомбы на Японию, потом вот сегодня кто-то из товарищей напомнил одну из самых успешных э, операций США, э, коттедж называется, когда они штурмовали остров, во время штурма острова они э, самоуничтожили собственный эсминец, 193 человека пропали без вести, 103 погибло а оказывается на этот остров на букву К, японцы с него ушли за две недели до штурма, то есть американцы штурмовали пустой остров вообще пустой и вот э, с ираком была похожая война с югославией была похожая война и вот сейчас они э, стоят перед ираном и понимают что э, э, иранцы как э, японцы свою страну как они от как те остров не освободят и жертв у них будет очень много американцы отвыкли ах, если вообще когда-нибудь умели за пределами своей страны самопожертвованием заниматься сражаться за родину за вашингтон за трампа Видите ли, в чем дело? Здесь даже, я бы так сказал, это может быть на поверхности. Но я все-таки думаю, что в данной ситуации после определенных внешнеполитических провалов с Северной Кореей, с Венесуэлой, у них появился определенный синдром неуверенности. Дело в том, что... То, что вы называли, вот эти война там с Югославией э, и так далее, с Ливией, там имелась опора на какие-то э, сухопутные части, которые защищали территорию. Американцы бомбили, стреляли издалека, да? А кто-то территорию защищал, защищал, а сейчас кто будет зачищать территорию? Они пытались подписать на это дело государство залива. Но, как я уже сказал, после... Ракеты, прилетевшие по аэропорту Рияда, Саудовская Аравия, сказала, не ребята, мы в эти игры больше не играем. А все остальные, там Эмираты, там Дубай и прочее, прочее, они туристов принимать могут, а воевать, ну, извините, и нечем. Поэтому здесь, в данной ситуации, я думаю, что тот же самый Конгресс США поразил синдром неуверенности. А смогут ли они решить эту проблему? И вдобавок сильное давление, как я уже говорил, нефтяного лобби. Вот я так вижу эту проблему. Значит, американцы всегда воюют с слабыми государствами, у которых нет мощной армии, нет мощной современной системы ПВО, системы ПРО. Вот они понимают, что этих можно как, знаете, как рогаток добить и все. И можно сказать, без потерь. Но, однако, даже в таких условиях они терпят потери. Теперь, значит, вот смотрите, Иран, для того, чтобы значит, напасть на Иран, нужно еще и применить сухопутную силу. А с какой стороны они это должны сделать? Да ни с какой. То есть, значит, смотрите, нужно тогда значит, получить разрешение у Турции или, или, или тут на территории Турции, юго-восточной части, создать такую зону, как они сделали в Сирии. Да? Вот эта а, а, восточная часть Ефрата. Они как бы взяли под себя, значит, ну, под эгидой, естественно, там курдов, курды, и вот а, Турции такой же должны были они создать, чтобы там а, свободно как бы маневрировать. Но этого у них нет. Значит, с территории Ирака им не дадут напасть на Иран, потому что теперь там власть у шиитов, а шииты там большинство. То есть американцы могут получить там в спину удар. С севера, значит, остается, значит, Армения, который категорически не позволит своей территории остается Азербайджан. Но ну, Азербайджан там да шииты, но, но они более про турецкие ориентированы, чем про иранские. Другое дело, если там что-то произойдет, что там значит э, э, там придут какие-то люди к власти, которые будут э, проамериканские, проамериканские, да, то тогда они или произраильские, они могут дать свою территорию для нанесения значит или для сухопутной атаки значит на Иран. Но это тоже так не совсем вероятно. Поэтому у американцев э, не совсем как бы гладко, даже по планам нападения. Дело в том, что сначала Саудовская Аравия была вдохновлена, что готова поддержать, и вот они здесь союзники с Израилем, э, значит, э, вот Израиль, Саудовская Аравия и Америка, они как бы вот единым блоком готовы были нанести удар. Но вот по, по ходу событий Саудиты поняли, что да так это не совсем так хорошо для них. У них нет такой мощной армии, которая может все-таки защитить от иранцев, тем более там есть шииты в Саудовской Аравии, есть такие анклавы шиитские, да, и если вдруг Иран объявит войну, это может быть уже священная война, да, и кроме ракетных ударов, то могут пойти и шиитские ополчения, и партизаны против Саудовской Аравии, и тогда неизвестно, уцелит ли Саудовская Аравия такой вот в таком конфликте. Поэтому здесь я думаю, что решение, конечно, было принято еще полгода назад, мне кажется, они приняли еще нанести удар и все шло к этому. Но вот последней стадии, вот как говорит Трамп, за 10 минут он дал команду отбой. Значит, не совсем они уверены в своей победе. Ну, э, тем временем американцы э, научились хорошо воевать чужими руками, используя для этого то, чего у них в избытке – печатный станок. Делают доллары, печатают их, отправляют туземцам, и туземцы за бусики, за зеркальца, за еще что-то яркое, красивое, э, готовы э, целовать э, тех, кто им это дарит в одно место, и готовы ненавидеть тех, э, на кого их нацеливают. Вот э, инциденты, которые происходят сначала у нас с Грузией, точнее в Грузии в отношении нас, а сейчас еще и на Украине после э, приговора суда итальянского вот этому нацисту-карателю, э, который Мартиф. на 24 года сел в тюрьму. Э, да, мы видим, что происходит в этих странах, насколько там вот будоражат, насколько пытаются нас заразить этой встречной ненавистью, что грузинские отморозки, получающие деньги, что украинские отморозки. Вот они делают все, чтобы мы в один ход отреагировали, сделали так, как они хотят, вот не сами грузины и украинцы, а те, кто им это, эту музыку заказывает. Вот хотелось бы разобраться в наших отношениях с теми же прибалтами, грузинами, украинцами, сегодня освобождение Вильнюса, годовщина. Истерика у Вильнюса, у МИДа. Как это так? Русские салюты в Москве собираются делать, праздновать освобождение от фашистов, занятого сегодня фашистами Вильнюса. Видите ли, в чем дело, Сергей. Ситуация выглядит очень просто. На мой взгляд. Если касаться отдельно взятой грозы. Она, знаете, еще с советских времен была достаточно недружелюбно настроена по отношению к Советскому Союзу. И всегда считали себя отдельной страной. Напомню, что Грузия первая заявила о выходе из состава СССР среди всех республик. Но мы забываем, каким образом когда-то Грузия вошла в состав СССР. Ведь она же объявила войну Советской России, ее войска дошли до Армавира. И после этого, извините меня, их, как говорится, 11-я армия погнала во главе с Саженикидзе и и вошла в Тбилиси. Вспомним, наконец, подписание союзного договора, когда грузины выставляли требования типа того, что ни одна грузинская девушка не должна выходить замуж за мужчину другой национальности, что правами на территории этого государства являются э, только картвеллы, а ни кахетинцы, ни пшавы, ни су, сваны, ни э, те самые, э, что угодно, не имеют никаких прав, только чистокровные картвелли. Да, и поэтому-то и заключили союз не с Грузией, а с Закавказской Федерацией, когда решили с ними дел не иметь, а... Ребята, по факту сделаем, у вас спрашивают. И вот сейчас. Марк Анатольевич, секундочку, а правда, что, э, ну, не, правда, неправда, э, я слышал просто о том, что, оказывается, была Республика Союзная Абхазия, а Грузия была автономным округом при этой Абхазии. Потом Иосиф Фесарионович как грузин этнический, все-таки чуть-чуть переиграл ситуацию. Нет, это было не так. Дело в том, что они обе имели одинаковый статус. Абхазия и Грузия. Абхазская республика. Они имели одинаковый статус, будем говорить так, несоюзных. В том-то и дело, что они имели статус автономный. Только Грузия была автономной в Закавказской Федерации, а Абхазия была автономной в составе Российской Федерации. Понимаете? То есть они относились к разным республикам Советского Союза. Но впоследствии, будем говорить так, это решение было принято тогда, когда, собственно говоря, Закавказская Федерация прекратила свое существование и появились отдельно взятые, собственно говоря, Советские Республики Закавказье. И вот тут стал вопрос об административном управлении. Ведь в Советском Союзе не было, как говорится, границ с таможнями, пограничными и прочим. Это были не государственные границы, а административные. И, по сути дела, это просто решалось, каким образом выстраивать систему централизованного управления. Вот. И поэтому все, что лежало за Малым Кавказским хребтом, ушло к Грузии. Все, что лежало за... перед Малым Кавказским хребтом, Северная Осетия, например, они ушли в состав Российской Федерации, ну и э, Республики Северного Кавказа тоже. Вот так, просто поделили по Кавказскому хребту административные границы, для удобства, будем говорить, управления. Э, и вот здесь как раз, э, почему постоянно этот вопрос ребята будируют, а это наша или вот как тут один заявил, да Крым захватывал, принимал участие Чернижовский пол заявил один деятель в 60 минутах. Это украинцы были. Он не понимал, что в русской императорской армии полки носили название тех городов, где бы они базировались. Вот базируется в Чернигове, значит Черниговск. Базируется в Астрахани, значит в Астрахани. Базируется в Владимире, значит в Владимирской там дивизии. И так далее и тому подобное. А не по этническому составу. Но я возвращаюсь к Грузии. И вот здесь как раз проявляется очень интересная тенденция. В свое время был такой грузинский деятель, но и жорданин. Вот один из деятелей вот той самой меньшевистской Грузии, э, которые, собственно говоря, объявили войну России, он сбежал потом в Лондон. И там до сих пор действует вот это соответствующее правительство, э, так сказать, Грузии до 1991 -го года. Сидели грузины-эмигранты. Кстати, вот э, среди них было достаточное количество э, СС. Вот, например, командующий э, один из крупных э, военачальников Америки, сын капитана СС Шаликашвили, генерал. Да, и вот эта ситуация в девяносто первом году, уже даже не в 91-м, а где-то в восемьдесят девятом году была принесена в грузию. Поскольку Шеверландзе тогда уже был, как говорится, сторонником, как говорится, отделения Грузии. Несмотря на то, что был министром иностранных дел СССР. И вот это прорастало, прорастало, прорастало. Дважды прорвалось гнойными нарывами. Сначала Гамсахурдия, потом Саакашвили. Но вы сами понимаете, если абсцесс не вырезать, он снова и снова будет повторяться. И причем, э, вот э, грузинский народ, пожалуй, от этой сволочи страдает больше, чем все остальные. Мне приходилось разговаривать с ребятами, грузинами, которые здесь работают. Вот они всеми путями, любыми путями стараются из Грузии увезти своих родителей. Как он мне сказал один товарищ. Говорит, ну, родителей голодная смерть просто ждет. И вот э, поэтому-то и пытаются вот эти ребята заразить своим ядом всю остальную грудь. Но вы обратите опять-таки внимание на что. Это произошло в Тбилиси. Но это не было ни в Тылаве, ни в Зубдиде, ни в самом э, Батуми. Этого не было больше нигде, ни один из народов, которые имеют общее название грузины, не поддержал Картвелла в этом вопросе. И поэтому я делаю вывод, что Грузия рано или поздно из себя этот яд выдует. Э, чтобы... пожалуйста. Да, теперь смотрите, вот вы об, об, перечислили страны, да, Грузия, Украина, Прибалтика. В этих странах мы видим, что кто-то умелой рукой все время создает некие проблемы, русофобские настроения, провокации и так далее. Значит, откуда это все берется? Ну, значит, во-первых, вот это некая такая новая стратегия американская, которая называется гибридная война, по сужению геополитического пространства России. То есть вокруг нашей границы нужно создавать такие проблемные зоны, чтобы Россия все время отвлекалась на эти мелочные значит, вопросы, проблемы с Эстонией, проблемы с Украиной, проблемы с Грузией, чтобы, в общем-то, а, как говорится, отвлечься от глобальных тем. И вот мы видим, что американцы не только как государство, но и транснациональные корпорации как в лице такого Джорджа Сороса, которые через свои организации, как некие неоизуиты, Вторгаются значит, в государство, подкупает там молодежь, подкупает элиту и так далее, и значит, прививают новые ценности. Эти ценности никак не вписываются в никакие рамки данного государства, ни этнические, ни государственные, ни религиозные. Да? И поэтому, значит, они создают некую новую, новую политическую нацию, которая напрочь отвергает все национальные, религиозные, государственные. И вот э, Грузия, Украине, значит, Прибалтики, они такие, э, создали такие, скажем так, э, политические структуры. Э, дело в том, что Украина, значит, и Грузия, у них подходящая такая благоприятная, благодатная почва для вот именно русофобского, значит, деятельности. Почему? Потому что здесь грузины якобы потеряли Абхазию, Южную Осетию, по вине, значит, России, Украины это, конечно, сколько лет уже это против москалей, значит, это пропаганда и там есть такая подходящая почва и банке которые считают, что Россия их оккупировала в тридцать году, и вот тоже на этой хорошей почве они, значит, начинают создавать эти русофобские структуры и поэтому, значит, они они могут быть не большинство но они очень организованные, мобилизованные, пассионарная часть в этих государствах. Потому что они их экономическое, финансовое состояние не зависит от состояния экономики в Грузии. Они свои финансы получают извне и ни в чем не нуждаются. Поэтому они могут, могут идти на любой риск и провокации. От этого они не пострадают, а пострадают грузийский, украинский, прибалтийский бизнес. Это они страдают. Государство страдает от вражеского или, скажем, и дружественного отношения, отсутствия экономических связей, отсутствия транспортных артерий и так далее, коридоров, откуда они получают деньги, или коридоры транспортные, коридоры, значит, нефтяные, газовые и так далее. Вот. Поэтому они страдают. Но, видите ли, они, эти люди, которые зарабатывают на Россию, да, они слишком, э, скажем так, слабые, не то, что слабые, а, э, скажем так, расслабленные. То есть они думают, а что это вечно. Я бы сказал, Рай. Это вечно будет, они думают, понимаете? Они представляют, что против них работает сильная, враждебная, мобилизованная, высокая мобилизованная сила. И тогда они, значит, вот после грузинских событий, они, значит, после вот этой провокации поняли, что. Они страдают от этого, от, от того урода, да, страдают они. Их бизнес, в который вы, люди вкладывали деньги, строили гостиницы, ждали поток туристов, а кто-то... Значит, это самое, поднял производство там э, бутылок вина, боржоми, и готов вот уже вот, значит, надо было э, от, направить это в сторону России, а больше некуда и нигде не ждут их продукции. Все вот, э, знаете, вот э, до развала Советского Союза, вот в этих республиках. Царило такое детское значит, настроение, детское. Мол, вот если сейчас мы вот развалим это самое Советский Союз, получим, значит, независимость, и вот грузинские буржоми, армянский коньяк, пойдет значит, в международный рынок, получит валюту, будем жить, блин, там вообще богаче и так далее, как будто в этом значит, мировом рынке вот так сидели и ждали вот эти продукции, и так спрашивали, где ваш и время, там, понимаете, где ваш коньяк. А они не знали, что они там не нужны, потому что есть там более хищные крупные компании, которые хотят свою продукцию продавать, а вы тут лезете своей, понимаете. Вот не было у вас, ну и слава богу. Теперь вот Грузия, значит, мы видим, что, и, кстати, я вам скажу, и в России есть такие провокаторы. Один провокатор оттуда подбрасывает, значит, вот эту идею, другой про здесь подхватывает и начинает это нагнетать. Понимаете? То есть, они прикидываются такими крутыми патриотами, такими русскими патриотами, там, и давай лист грязь на всех этих наших а, республик, таким образом получая от, от, обратную, такую же отрицательную реакцию. То есть мы видим, что вот это сесть. Иезуитов, нео Изуитов, неоизуитов, которые сидят во всех республиках, в том числе в России, да еще и во властных структурах, они не позволяют этим народам сближаться. Сближение этих народов – смерть для них, понимаете? Поэтому да. Раик, я вот как раз по этому поводу хотел о людях, о которых вы говорите, и которых я еще имею в виду дополнительно, сказать. Вот те, кто проклинает и ненавидит Михаила Горбачева, за развал Советского Союза, за увод наших войск из Европы, за то, что у нас нет денег содержать вот эти коммунистические режимы, давайте замкнемся в своей стране и будем сами по себе. Вот эти же люди сегодня фактически риторику Горбачеву повторяют, они говорят, какого мы должны хохлам деньги давать чего мы должны слушать Кандилаки, которая говорит, что молодежь грузинскую должны поддерживать, зачем мы Киргиза слушаем, который у меня в эфире был, который говорит, ребята, вы нам книжки детские присылайте, у нас Опа! тяга Опа! есть к русскому языку, что же вы нам не помогаете минимумом? А в ответ мы слышим, опять эти э, иноземцы, народцы кричат, Россия должна. Ничего мы вам не должны, вы предатели, вы ушли в 91-м, вот вам по самые помидоры и сидите там, подыхайте, как хотите. То есть... Они, эти страны, республики, это, во-первых, бывшие наши республики. Во-вторых, это наш пояс безопасности. Если мы не будем минимально вкладывать копейки э, в дружбу, э, в воспитание их молодежи, не будем студентов их тащить к себе, как поляки с галичины высасывают э, э, украинцев. Так, есть... Алло? Э, с... Все нормально. Ну вот в этом контексте хотелось бы обсудить. Провали те на Кандилаке, когда говорит, ребят, вы грузинских ребят привозите в Россию и обучайте их здесь. Белорусских ребят, другие предлагают ребята, киргизских, украинских. Ведь теряем же территории и людей самое главное. Видите ли, в чем дело, Сергей? Вы обратите внимание на следующее. Ведь подавляющее большинство руководителей этих союзных республик когда-то получили образование в Советском Союзе. И весь их правящий класс. И не было больших ненавистников Советского Союза, чем они. Так что вопросами только образования это не решишь. Решать надо другими делами. Хотя и, будем говорить, то, что необходимо детские книжки давать, это прекрасно. А скажите мне, пожалуйста, как у них строится система образования? Они по отпечатанной в России книжке будут сдавать экзамены? Или все-таки по тем книжкам, которые рекомендованы к изучению? Понимаете, вот эти женские рассуждения, меня постоянно, я не знаю, что над ними делать, плакать или смеяться. По сути дела, 70 лет, советская власть, не делая различия между национальностью, учила всех по единой программе, учила литературе, причем на литературе не только русской. но что такое советская литература без Леси Украинки или Марка Вовчок, без Расула Гамзатова или Юрия Ретхева, ну что это такое? Без Константина Гамсахургия и так далее и тому подобное. Они органички вплелись в советскую культуру. Но, тем не менее, извините меня, произошло то, что произошло. То есть, образование, это, конечно, замечательно. Но образование это не заменит воспитание. Мы все время делаем вот эту ту же самую ошибку. Вот надо образовать, надо образовывать. Может быть. Но что стоит образование без воспитания? А воспитанием их занимаются соответствующие люди. И вот тут, извините, софт power не играет. Я приведу вам один очень интересный пример. Был такой в советские времена чудесный фильм ⁇ Сказка ⁇ Принцесса на хорошей ⁇ И вот там, когда принц ходил, искал невесту, он нашел одну, такая вся из себя воспитанная, красивая, культурная. Там собрались принцы, кто-то там танцует, кто-то поет, кто-то там показывает какие-то иллюзии. Она выбирает мужа. Тут подъезжает карета. Выходит полупьяный мужик, кулаком маханул по столу, говорит, вот истинное искусство. И показывает руку закованную в латную перчатку. Подходит моя принцессочка, кинул ее на плечо и в коре. Извините меня, мягкая сила, без железного кулака ничего не стоит. Добро с кольтом всегда действнее, чем просто добро. Уже извините. Поэтому Марк Анатольевич вот, предлагает что, э, под, под, нам а прийти и изнасиловать пилотскую. Прибалтику. Э, Одно как минут, я закончу вашим разрешением. Вы обратите внимание э, на звонок э, э, Зеленского Путина. Почему позвонил? Да ведь потому что ему на, в Западной Европе и в Америке отказали. Его, его подбодрили, его плечам похлопали, но никто не стал решать его проблему. А проблема-то вот она. Ведь может остаться без головы. Усмирять-то бандитов фашистских ему нечем. Значит, надо просить о помощи Россию. Вот чем вызван его звонок. И вот это, по-моему, самая надежная гарантия. К Украине мы вернемся. А Рэй, к вам слово. Смотрите, значит, мы все, значит, и постсоветское пространство все изучают английский язык абсолютно не вникая в образовательную программу Британии. Они просто все разговаривают на английском. Они просто считают, что это это продвинутая, это перспективная, да, это тренде. Так почему? русский язык, без относительно таких образовательных программ, потому что у нас эта программа тоже хромает. У нас эта программа вообще, сказал бы, антигуманная программа. Но сейчас не об, не об этом. Проблема у нас, в Москве, у нас здесь. В Министерство образования, вот там проблема. Но если эти люди хотят Прикоснуться русской литературы, русскому языку, почему им не давать, без всяких образовательных программ? Просто хотите литературу, возьмите литературу, хотите какие-то там а, программы языковые, вот вам программы языковые, бесплатно, пожалуйста, курсы организуйте. Люди тянутся, мы говорим, нет, вы должны там войти в состав или там принять, вставы". не надо этого. Они сами к этому придут, понимаете, потому что ну, э, англичане, которые, в общем-то, весь мир заставили говорить на английском языке, да, сегодня по советскому. А, ни один английский танк или солдат не, не положил свою ногу, не наступил в ногу значит, в советском пространстве. Но все говорят на английском. Все считают, что надо учить английский, потому что это перспективно. Понимаете? А мы, наоборот, вот такими методами там не надо этого обучать. Не надо... Вы знаете, многие сегодняшние африканские президенты, стран Африкан, это бывшие выпускники Советского Союза, и они все-таки с собой несут это тепло, советское еще, Россия там и так далее, которые, в общем-то, не позволяют свою страну значит, превращаться в оголтилую русофобскую страну. Поэтому надо привозить, надо готовить, это однозначно. Но э, у нас, например постсоветского времени Сердюкова, значит, отказались вообще принимать военных бесплатно из этих республик, понимаете? Ну, они пошли в НАТО. Они пошли учиться по натовским стандартам. И все. Они уже будут настроены, естественно, в НАТО идти. А мы как бы такую гордую позицию, вот это лжепатриотизм, вот это. Эгоизм такой, якобы, чем мы будем этих, значит, тузенцев кормить? Да вы свои республики не кормите. Российские республики, которые в составе России голодные, там сколько этих населенных пунктов исчезло? Вы нам тут хотите показать, вы такие там, патриоты, такие вот националисты, не хотите, в общем, чужих кормить. Якобы вся ваша вот эта э, забота идет вот только о российских республиках, автономных или не автономных. Ребята, мы видим сокращение населения, значит, э, бедность не может исправиться. Вы о, о чем говорите? Поэтому вот это лжепатриотизм, лже-пафос, оно именно настроено на изоляции России. Изоляции. Еще желательно, чтобы дойти до Москвы и вокруг него, вот эти области. Это еще вообще для них это, то, что надо. Тут вообще никого не надо кормить, понимаете. Поэтому вот эти лжелозунги, они абсолютно антирусские, антироссийские. Но если. В Казахстане, в Киргизии, в Грузии, Армении ребята хотят русской литературы, русский язык, отдайте им эти учебники. Вам что, жалко, что ли? Пусть они воспитываются на Чехове, на Шолохове, вот как я, например. В советское время, кр кроме того, что у меня литература была двойка, там, ну потому что хулиганистый был, не учил вообще. Но когда после уже школы, я уже начал читать русскую классику, понимаете, уже когда Армения уже было отдельно и так далее, потому что мне почему тянуло вот к этой литературе, понимаете, начал читать Тихонов, значит, абсолютно заново по-другому начал его это осмыслять там и так далее. Но если бы в советское время не было вот эта литература, которая у меня дома вся русская классика была, потому что макулатура сдаешь на тебе русскую классическую литературу, да, значит если бы этого не было, я бы наверное не читал бы, понимаете, потому что э, не было литературы. Сейчас люди хотят а ему говорят, вот мы не будем вам давать эту литературу. Вы там хотели независимость, начали независимость. Это не имеет никакого отношения к культуре, литературе, языку, искусству, творчеству. Наоборот, именно вот это должна быть, скажем так, экспансия. Вот такая должна быть российская экспансия, культурная. Понимаете? И, и посмотрим результат, если этого будет. У меня вопрос теперь к вам обоим. Вчера на россии один прошел так называемый э, телемост э, «Россия-Украина», э, культурное мероприятие, там вот от э, чуть ли не от 30-х годов прошлого века до 80-х годов прошлого века говорили, вспоминали, фильм «Смоты» вспоминали. То есть вот э, пожилых актеров, помоложе актеров, музыкантов, джанга был э, из тех, кого я лично знаю и с кем дружу в том же «Контакте». И вот э, на ваш взгляд, не запоздали ли мы лет на 15 с таким телемостом, который вчера был? Ведь то, о чем они говорили, оно было бы хорошо перед первым Майданом, когда Ющенко так кричали. Вот тогда это было здорово. Сегодня мы видим Зеленского, русского еврея из Кривого Рога, который... Обращается к итальянскому руководству с требованием освободить фашиста, нациста, убившего итальянского журналиста и русского переводчика из Славянска и получившего 24 года лишения свободы. То есть мы сейчас видим абсолютно извращенную Украину, с которой вот те разговоры, которые вел Андрюш Малахов, уже по-моему, ну, мертвому припарки, наверное. Извините меня, вот я не соглашусь в некотором вопросе с Райком Уганазовичем, причем всем моем уважении. Литературы на русском языке были переполнены в все библиотеки союзных республик, всем чем угодно. Они были переполнены. Скажите, пожалуйста, куда делись все эти книги? Я Их могу... сожгли. Могу из сказать, из них делали костры. Да, я говорю, книжка это хорошо. Но когда, значит, всякая мразь начинает оскорблять нашу страну, она должна твердо знать, что эти оскорбления вобьют назад в глотку. Понимаете, буржуазия всегда придерживалась принципа разделяя власть на этом деле. И, в общем-то, не Англия заставила людей разговаривать на английском языке. Я напомню, английский век 19, но большая часть мира разговаривала на немецком. Это сделали американцы, которые никакого отношения к английской культуре не имеют. И сделали они это танком и долларами. Никакой мягкой силы. Ракеты, танки и доллары. Вот оружие американцев. Они слово мягкая сила не понимают. Они слова «мягкая сила» не понимают. И вот здесь, я еще раз говорю, образование – это прекрасно. Хотят брать книги, пусть берут. Компьютеры есть. Печатайте у себя, пожалуйста. Это не то время, когда надо было искать какую-то типографию, чтобы напечатать книгу. Сегодня у всех э, в бывших этих союзных республиках имеются компьютеры. Берите любую книгу и распечатывайте ее в массовую продажу. Детскую, любую, какую хотите. Но они-то этого не хотят. А все эти разговоры, вот дайте нам в своей книжке, берите. Бесплатно, вон она в компьютере есть. Почему не берете? А по одной простой причине. Извините меня. Потому что, как говорит народная мудрость, не делай добра, не получишь зла. Марк Анатольевич, я вот э, ремарку свою ставлю. Есть такой на Украине человек по фамилии Вахтан Кипиани. Он занимался журналистами Украины. Мои земляки крымчане, даже те, кто э, работал в телекомпаниях, принадлежащих э, партии регионов. Они практически все прошли через Кипиани и через поездки на обучение по западным технологиям журналистики на Западе. Они возвращались, их там облизывали, им там, в общем-то, за копейки давали навыки, опыт, э, морально поддерживали. И эти люди возвращались уже прозападными журналистами. А Россия, э, которая рядом с русским Крымом в составе Украины находилась, смотрела с высока. И говорила, ну вот, дайте вот Сергею Павловичу Цекову русская община Крыма. Пять копеек на проведение великого русского слова и балалаешников. Все, потолок, с кокошниками бабки выходили, подкричат, больше ничего не было. А наши русские журналисты в Крыму все были проамериканскими. Они и сейчас работают, они, у, них, у них других навыков нет. Они хоть и как бы пророссийские, но все равно работают по американским лекалам и технологиям. Сергей. Не подскажете мне одну простую вещь. А где сейчас находится Крым? А? В Российской Федерации он находится. О. Несмотря на то, что там э, пять копеек кому-то не давали. Правда? Вот и задумайтесь об этом. Потому что все эти люди, извините меня... Их не интересует русская культура, их интересует, что за это получить можно. За малым-малым исключением, которое только подтверждает общее правило. А вот народ, который это помнил, без всяких пяти копеек, встал и сказал, а мы хотим в Россию, и оперся на российский гарнизон Севастополя. И где тут мягкая сила? И где тут праздники русских общин? Вот оно, перед нами, живой исторический факт. Скажите мне, пожалуйста, много ли денег выделялось и выделяется, я уже не знаю как, сегодня республикам Донбасса? А они-то ведь стоят насмерть. Значит, дело-то не в мягкой силе. Хотя ее влияние некоторое отрицать тебе глупо. А вопрос заключается в том, а готов ты за это дело умереть или нет? И вот эти русские журналисты, которых обучал уважаемый Кипиани, они продались. А народ Крыма нет. — Марк Анатольевич, я бы хотел перейти все-таки к украинской сегодняшней реальности. Владимир Зеленский, президент, который позвонил президенту Российской Федерации, совершил звонок. Райк, на Ваш взгляд, вот уже начали мы об этом говорить, проблемы у Зеленского. Плюс э, собственная армия может 24 августа просто расстрелять трибуну, на которой будет стоять человек, которому они не хотят подчиняться. И показательно, цинично, ему даже в видеороликах с Донбасса об этом рассказывают. Ну, смотрите, значит, Зеленский, который как бы по шучьему желению, желанию или как там... Велению. Вдруг стал президентом значит, Украины. Он сам этого даже не ожидал и, можно сказать, даже и не мечтал. Но стал. Человек абсолютно неподготовленный. Человек э, в такую, такое время стало для Украины очень э, тяжелое, трудное время. Да? Идет гражданская война. Страна это церковный раскол, политический, географический раскол. Значит, и в этой ситуации, значит, в этот исторический момент, вместо того, чтобы выдвинуть такого какого-то тяжеловеса, опытного, мудрого, имеющего колоссальный значит, опыт за плечами, чтобы понять, как эту ситуацию надо разрулить, приходит к власти некий комик. Это вот, знаете, это может быть судьба и рок это Украины, да, якобы мы кажется, что это рок. И вот в этой ситуации ему никто не подчиняется. Он пока еще не мог понять, кто он такой. Он еще продолжал шутить, хохмить, чувствовать себя еще вот в этом роли, так, потому что в этой э, роли он комфортно себя чувствует. А потом начинает постепенно тяжелые проблему его давить что ты должен решать вот эту проблему, вот эту проблему, вот эту проблему. Притом, это не, от, не отлагательные вопросы, надо сейчас. И вот здесь, конечно, он поплыл уже. Он понимает, что значит, э, есть в Киеве значит, э, некая маргинальная, нацистская, пассионарная, мобильная группа, которые по чему-то приказу легко могут ворваться значит, в его президентское это самое, здание, демонстративно его расстрелять или повесить и показать, кто в Украине хозяин. Вот он этого боится. Однако, значит, на носу выборы. На выборах, значит, понимает, что ему нужно какое-то большинство, чтобы какие то своих людей провести, значит, министра назначать, там какие-то, хотя бы какие-то полномочия, чтобы люди, которые будут выполнять его приказы. И здесь понимает, что падает его авторитет, потому что люди... Понимать, что он пока э, не стал президентом, он продолжает хохмить. Он еще он из роли клоуна не вышел. Вот. И, и ему заставляет свое окружение, его окружение, э, чтобы он сделал какие-то жесткие заявления, жесткие поступки. Он выгоняет какого-то там муниципального, то ли депутата, то ли кого-то там, значит... Разбойник, вон отсюда показать, какой он крутой, как он мачо. Вот. И тут позвонили Путину, с Путиным показали, наших хлопцев надо отпустить домой. То есть вот он, значит, он как бы стал как бы, лидером значит, и так далее. Но это, конечно, это, пиар внешний пиар для избирательной кампании, чтобы он что-то, значит, это самое, какие-то голоса он набрал. То ли 40, меньше 40, больше 40 там и так далее. Но судьба его... Мне кажется, будет очень трагичной, потому что э, с такой психикой, с такими кругозорами, с такими знаниями человек не может такой сложный узел, как украинские проблемы, разрулить, развязать. Не может. Как бы он там э, не был демократичным, как он не был народным избранником, это не прибавляет ему знания, навыков, ума, мудрости, чтобы это все, вот это понимать. Да? Тем более у него это не, не э, монархия, чтобы там, ладно, через 10 лет он будет умным. Нет, ты сейчас должен это делать, через 4 года новые выборы могут тебя, до выборов ты можешь не дожить. Понимаете? Поэтому, значит, вот это легкий такой трюк и великодушие России, которые все-таки взяли трубку, а у Порошенко не брали, да? Взяли трубку и как бы попытались его немножко легитимизировать, да? Немножко так по-отечески, так, значит, снисходительно, значит, обращаться, чтобы, в общем-то, ты не чужой человек, парень, не чужой Давай, значит, нормальные отношения. Есть куча проблем, которые надо разрулить. Давайте прагматичный подход там траля то Вот, вот это все, как, конечно, это э, добавляет немножко очки Зелескому, который, в общем-то, хочет показать, что он все-таки лидер. Э, но это не помогает, пока ему решать абсолютно сложные э, геополитические внешние, внутренние проблемы. Барк Анатольевич, как вы полагаете, есть у Зеленского какие-то шансы укрепиться, удержаться у власти, приобрести авторитет на международной арене, потому что внутри страны ему пока и еще доверяют достаточно большое количество граждан? Видите ли, Сергей, мне всегда смешно слушать, когда говорят, что вот нужен какой-то там тяжеловес, прошу прощения у Райка опытный и так далее. Вы знаете... Для руководителя необходимо две качества. Два качества. Ясно видеть цель, к которой ты идешь. И второе, это умение подбирать людей, годных для достижения этой цели. В свое время большевики, взяв власть в России, не имели опыта управления вообще. Но они ясно видели цель, к которой они идут. И умели подбирать людей, годных для достижения этой цели. И в результате появился Союз Советских Социалистических Республик, который через 25 лет раздавил фашистскую Европу, когда она пошла на него войну. Зеленский не знает, что он должен делать на этом посту. Он не может подобрать людей, на которых может опереться, годных для достижения этой цели. Вот эти два качества, понимаете, я вам открою страшную тайну. Руководителю даже не обязательно уметь читать и писать, но если у него нет этих двух качеств, хоть он будет суперграмотный во всех областях, он руководителем работать не сможет. И вот здесь я ясно вижу беспомощность нынешнего украинского президента. Он мечется. Почему мечется? А потому что не понимает, а что ему делать, какова его цель. Ведь если понятна конечная цель, то ты под нее выстраиваешь определенную стратегию. Стратегия ⁇ это структура, в которой ячейки заполняются людьми, годными для достижения этой цели. А у него структуры нет. Так ему под подбирать людей. Вы помните знаменитую сказку Алисы в Зеркале, когда она спросила королеву. Куда мне идти, она говорит, это зависит от того, куда вы хотите попасть. А я не знаю, я тогда вам безразлично, в какую сторону идти. Если вы не знаете, куда вы хотите попасть. На одном инстинкте самосохранения страной не управляют. Руководитель, потому и руководитель, что он обязан принимать решения для достижения определенной цели, популярные, не популярные, мирные, кровавые, Неважно. Но если он не решается ничего делать, извините меня, клоунада с изгнанием какого-то там председателя городского совета, это клоунада и есть. Я там с разбойником на меня общаться не хочу. Ну, что за разговор? Это что, детский сад, песочница? Иди Авакову скажи. Что ж ты Авакову то не говоришь? Поэтому могу сказать, я будущего у него не вижу. Он никогда не был подготовлен к тому, ни кем, чтобы определить цель и уметь принимать решения. А значит, он не руководитель. Отсюда соответствующий вывод. Его сожрут, и на Украине начнется кровавая мясня, когда будут воевать все против всех. Единственная надежда в этом плане на Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, когда они придут в Киев и начнут обустраивать Украину уже целиком. Как раз остается порядка пяти минут, и караику я обращаю свой вопрос. Райк, на ваш взгляд, то, что украинские военные плевать хотели на Зеленского – и то, что э, Петр Порошенко от нашего президента четкий сигнал получил. Э, Петр Алексеевич, если перейдете красную черту, то и государственности лишитесь. Вот сегодня такое ощущение, что украинские военные, как журналисты Рустави 2 примерно, похоже, провоцируют Россию на то, чтобы э, мы э, лишили их государственности. Вот смотрите, вот это оголтелая бендеровская нацистская, значит, часть Украины, они этого очень хотят. У них есть такая, знаете, вот дилемма. Они раньше хотели, еще в 1994 году речь ввели, что если чего, то Галичина отсоединится, станет независимой и так далее. Но так получилось в 2014 году, они взяли, значит, вооруженным путем захватили Киев. Вот захватили Киев. И теперь они думали, что могут вот так этот Киев держать дольше. Но когда значит, восстал Донбасс да, значит, и значит, отделились Крым, значит, у них значит, такие появились иллюзии, что могут выборным методом оставаться в Киеве у власти. Но пока оказалось, что вот эта Гетманщина, это центральная Украина и Донбасс, Новороссия, они их отвергли. Теперь они поняли, что больше демократическим выбором, избирательным таким путем они не могут держать власть. Тогда два пути. Первое. Кто бы не избирался, они, вот это, Киев держит э, в своих руках, на птице, на улице, значит, угрозы, шантаж, делай то, что тебе говорим, или не делай то, что ты делаешь. Тогда этот, значит, э, президент выполняет их волю. Если они чувствуют, что и это теряет, то они готовы идти на войну, проиграть эту войну и отделиться, значит, э, галичиной. То есть вот тогда они там, у них свой они там могут быть маленькая такая гордая, независимая республика, нацистская. значит, э, вот И, естественно, им судьба вот этой Украины, Киева, Донбасса абсолютно не волнует. Но будет они, будут эта часть э, с, с ними, и они будут руководить, управлять этой частью? Хорошо. Нет? Ну, ради бога. Мы будем вот нашу Галичину. Поэтому они готовы идти на эти провокации, провоцировать Россию войну, тем более, что есть внешний заказчик. Эти люди готовы умирать за американские интересы. А если значит, придут в такую, значит, э, идею такую страшную, то они могут их толкать на войну. Марк Анатольевич, остается буквально полторы минуты вам подводить черту, эпилог нашего эфира, э, пожалуйста. Ну что я могу сказать? Все процессы, которые происходят на окраинах э, нашей страны, они от того что э, Российская Федерация ни в одном месте не может показать, что с ней шутки пульс. Я вот тут э, в свое время разговаривал э, в 2008 году, когда смеялись, ну что, герои даже Тбилиси взять не смогли? Почему-то думают, что выдержка и спокойствие могут заменить действия. Никогда они действия заменить не могут. И я думаю, что народы этих стран поймут, к чему привело их буржуазные правительства той или иной страны. Рано или поздно они скинут это буржуазное правительство и сдадут новое государство. Государство трудящихся. И вот это, я считаю, к этому сейчас и идет. Спасибо вам обоим, Раик Марк Анатольевич. Ну а Майя Санду тем временем собирается наступить на грузино-украинские грабли и пригласить для развития экономики своей страны никого-нибудь а самого Михаила Николозовича Саакашвили. Вот такая она бывшая Советская <режиссия>, Республика Молдавия. Еще раз вам спасибо, удачи и до скорой, надеюсь, встречи. До свидания. До свидания. До свидания. Рай, Итак, звоните мне. Итак, дорогие друзья, это была программа «На самом деле». Сегодня мы практически целый час побеседовали с Марком Анатольевичем, Сараиком. Надеюсь, вам было интересно, вы не скучали. Ну, а вопросы, которые появятся потом в комментариях под этим видео на YouTube, мы в следующий раз обязательно поднимем, сгруппировав их все вместе. До встречи.